Уже месяц работает временный ковид-госпиталь Казанского университета. За короткие сроки были проработаны инфраструктура и логистика больницы. Основной контингент пожилые люди с хроническими заболеваниями, а средняя продолжительность пребывания больных 10-11 дней. Как отмечают пациенты, главная заслуга в их выздоровлении это работа команды врачей университетской клиники, терапевтов, кардиологов, хирургов, УЗИ-специалистов, урологов и других.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 Врачи отмечают, что процент выздоровления высок даже в самых тяжелых случаях, когда пациент длительное время находился в реанимации под искусственной вентиляцией. Но по сравнению с тем, что было намного лучше, уже сама могу и дышать, и лекарства помогают, врачи помогают. Врачи молодцы, они несколько раз в день приходят, сверяют наше здоровье, температуры, давление, все показатели. сестры тоже постоянно здесь ходят. Коронавирус в сочетании с хроническими заболеваниями опасен, поэтому совместная работа врачей из разных областей играет ключевую роль в лечении. Наш опыт в наших прошлых областях нам очень здорово пригождается. Вчера буквально у нас была ситуация, когда у нас случился больной инфаркт здесь, и мы его помогли на высшем уровне, мы фактически ему провели быстро тромболитическую терапию, мы ему, так сказать, оказали помощь, мы его реанимировали, спасли, и перевели, буквально в течение нескольких часов, перевели уже в нашу же клинику, где ему провели операцию, он жив, и дай бог, все будет хорошо. А если бы кардиологов не было здесь? Не знаю, как бы дело пошло. Конечно, нам в помощь все остальные службы нашей клиники, диагностические, лабораторные службы, которые круглосуточно, в круглосуточном режиме. То есть мы можем отвести любой анализ, нам сделают его в любое время суток. Мы можем привести любого специалиста и перевести пациента в основной корпус, в хирургический корпус. Важную роль играет и сплоченность команды врачей. Когда возникла необходимость сформировать штат, было объявлено это сотрудникам, и сотрудники откликнулись. Сюда приходит работать по желанию, с согласия. Команда собралась, желающая работать, это очень немаловажно. Внутри коллектива у нас очень доброжелательная обстановка. В свою очередь врачи благодарны университету, оказывающему немаловажную поддержку. То есть каждый сотрудник, он а, с начала работы госпиталя получил а, то, что получает каждый, любой сотрудник а, а, республики, работающий в таких же госпиталях. Мы видим, что с нами весь университет, весь коллектив клиники а, и с, в отношении медикаментов так, а, так, такая же работа, она ежедневно проводится, то есть на, на все заявки, запросы, а, аналитика ежедневная проводится. По словам самих врачей, нет мысли о тяжести работы, когда речь идет о здоровье пациента, ведь это самое главное. Каждый помогает друг другу, знает, что делать, когда делать. Никто не отказывается. И что я замечаю, они учатся друг у друга, передают квалификацию, вот просто смотрят вот на всех. но ну, Если во всех центрах вот так, то ковиду в Татарстане – не место. Его не будет. Диана Шеленкова, Виолетта Басова, Универньюз.